Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим и это канал MaxEffect. Мы с вами играем в Crusader Kings 2 Династия Капони. И это 45 серия. Итак, на повестке дня у нас с вами, вы понимаете, что завоевание Хорватии. У нас есть три сильных претензии, которые мы получили благодаря нашему дорогому и горячо любимому папе римскому, нашему другу. Пока что у нас действует перемирие Хорватии вот, до 1945 -го года, но мы уже работаем над тем, чтобы от этого перемирия, так сказать, избавиться. Ну что ж, ждем. Я тут кое-что еще заметил. Мы можем подкупить Моше, еврея, который находится при дворе у королевы Петры, он нам поможет. Король Байрас объявил войну. Иерусалимско-Курлянская война за вассалитет. Ну, Байрас теперь воюет э, вот здесь, на севере. Байрас теперь воюет за Куронию. Он и на севере, и на юге воюет. Просто везде. Наверное, правда, хочет создать Тевтонский Орден здесь. Ну что ж, пожелаем ему удачи. Юный Иофет только что получил дипломатическое образование. Могу с гордостью заявить, что он достиг высшего уровня в этой специальности. Превосходно. Правда, он все еще остается нашим врагом, потому что был ивент. Он стал амбициозным, но он стал нашим врагом. Вот знаете, я бы хотел отправить Сима в какое-нибудь общество. Либо к бенедиктинцам, либо к доминиканцам. Чтобы потом, когда мы за него играли, у него тут уже были неплохие успехи в этих сообществах. Но просто дело в том, что здесь нет такого решения, которое позволило бы нам это сделать. Просто он образованный. Он очень-очень благочестивый, он набожный, он терпеливый, умеренный, усердный. У него есть три из семи добродетелей христианских. Ладно, надеюсь, к тому времени, когда сможем за него поиграть, он не испортится, останется таким же благочестивым. Просто, знаете, нам нужен в династии хотя бы один святой. Ну вот хотя бы один святой человек. Вы знаете, что по вот этой вот механике святых, можно получить родословную, которая передастся нашим потомкам. То есть это приблизит людей в нашем роде немножечко ближе к богам. Точнее, к богу, к единственному богу. Маршал Радольфа выявил некоторые улики, свидетельствующие о том, что капитан Витали обладает ценной информацией, что за капитан Витали, о разыскиваемом артефакте, но не хочет ей делиться. Радольфа просит меня выделить больше шпионов для этой миссии чтобы направить их в генуэзские земли. Ну нет, я, я не хочу отдавать. Я не могу жертвовать ценными кадрами, потому что у меня здесь сейчас заговор идет, и он должен быть, он должен исполниться. После нескольких лет тщательного планирования Дмитрий Рюрикович поднял большую армию изгнанников, наемников и претендентов, объявляет о намерении взять свою силой. Дмитр, что ты хочешь? А он хочет захватить э, Русь? Ну что ж, удачи ему с этим. Где он теперь? Ты теперь здесь, у нас что ли? Он командует войсками в Венеции. Блин, как он выберется отсюда, с этого острова, я не знаю. Ну ладно, удачи ему с этим. А, нет, флот, смотрите-ка, у него есть. Ладно, тогда скорее всего у него все получится. Приятно слышать, что период мира и умелого управления хорошо отразились на развитии округа Цара. Вперед к процветанию. Можно, кстати, построить домики? Что там у нас по факториям? Мы можем еще две фактории построить. В любой непонятной ситуации строим домики. Только где бы нам построить их? Вот здесь, в принципе, богатые земли. Нужно, нужно занимать все вот это побережье. Потом нужно прокачивать наш дом. Но ну, он и так прокачивается, и вот здесь строится пруд. Можно что-нибудь, например, построить в нашем родном городе, в Царе. Вот городская ратуша прибавит нам доход налогов. Кстати, можно вложиться в развитие технологий. Я бы строительство, наверное, прокачал. У нас быстрее здания будут строиться, они дешевле будут стоить. Это замечательно, это классно. И еще можно было бы прокачать вот религиозные обычаи. Ну и все. Давайте как-то все равномерно качать. О, у нас здесь пруд построился. Пруд построился, замечательно. Теперь нужно что-нибудь еще построить. Катакомбы, архивная палата. Вот, архивную палату можно улучшить, дает управление. Адепной, друг мой, у нас есть э, общий враг. Ты знаешь, о ком я? Неохит Лавейе. Этот презренный идиот. Сама мысль о том, что он состоит в нашем обществе, меня от нее тошнит. Давай разрушим его лабораторию и украдем его секреты. Посвященный тираж. Чего? Ну ладно, давайте. Примем задание. Так, эту лабораторию было совсем нетрудно найти, сказал мне Тираж, когда мы приближались к заветной цели. Неофит я поместил ее прямо в своем храме. Не самый лучший способ хранить секреты, ответил я. Не спеши расслабляться, брат. У него есть хорошая охрана. Можно подкупить стражу, а можно использовать несколько ингредиентов из своей сокровищницы. Давайте. А можно просто подкупить стражу. 278 монет у нас-то целых. У нас все это быстро вернется, быстро восстановится. Когда мы вышли из тени, стражники обнажили клинки. Выражения их лиц сразу изменились, стоило мне вынуть из кармана увесистый кошелек. После короткого разговора и обмена монетами, мы отворили тяжелую дверь и вошли в помещение лаборатории. Что дальше, брат, какой у нас план? Спросил посвященный тираж. Помоги мне найти, где он прячет самое ценное. О, кстати говоря... У нас умерла наша племянница Турмарх Маркия. Она умерла от Кори. Если что, это дочка Камиллы. А, Камиллы Капони, вы помните, которую мы отдали замуж за Косолапова. Вот это Иоанна. И он ее убил. И вот теперь кто правит этой Турмой? Иоанн Спартен. Иоанн Спартен это кто? Он же тоже, он, наверное, ее сын, да? Да, это ее сын, и он теперь правит здесь, в этой турме. Ну, понятно. Неофит Лавея так хвастал своей лабораторией, а оказалось, здесь нет ничего особо ценного. Хотя, за эти материалы я смогу выручить немного денег. 10 монет? Мы 200... Мы 300 монет почти что отдали. Ну, зато тайные знания получили. Ладно. Сколько у нас сейчас тайных знаний? 625, а для повышения дамагуса нам нужно 2000. В принципе, мы быстро развиваемся. Кстати говоря, всем понравилось, как в прошлой серии Ной, так сказать, соблазнил одну девушку, а потом бросил ее. И предложили, было бы, что было бы очень интересно, если бы он дальше продолжить этим заниматься. Ладно, хорошо, я изменю... Жизненный путь в сорок четвертом году на соблазнение. Когда лаборатория осталась далеко позади, мы обессилевшие рухнули на землю. Мы сделали это. Мы правда сделали это, и нам удалось уйти. С моих губ сорвался легкий смешок, и тело наконец расслабилось. Тирадж тяжело вздохнул вслед за мной и засмеялся Безу безудержный смех, ха-ха-ха-ха-ха-ха. И мы выполнили это задание. Что? лешек ляст предлагает заключить брак прекраснейший и светлейший дошной легенды ходят о вашей мудрости и милосердии мы предлагаем чтобы король лешек твердолобый король польши вступил в брак с эфеия фон рюген кто это и почему она у нас при дворе она однорукая трусливая удовлетворенная со шрамами Блестящая переговорщица и ручная крыса она подружилась с крысой в подземелье. Ха, пускай. Ладно, я не против. Хам уже в том возрасте, когда образование один из главных приоритетов жизни. Будучи опытным, да, мы можем помочь ему с наставлениями. Хам у нас привередливый, волевой и неряха. Ну ладно, хорошо, пускай он становится амбициозным, и мы с ним становимся соперниками. Ну хорошо. Это точно так же, как с Иофетом получилось. Страж вид словит, шлет вам письмо заключить брак. Страж... Это тот самый страж, который украл у нас нашу книгу, которую написала Сторы. И он предлагает, чтобы удали Рих и Исабель де Венеция. Кто это все такие? Откуда они взялись? Ну ладно, я не против. Пускай, пускай, пускай. Вот, смотрите-ка, мы еще можем подкупить Адама. Давайте так и сделаем. Он присоединится к нам к заговору еще плюс 11%. Но это все равно пока недостаточно. 138% уже. «Мой племянник Франциск просит у меня разрешение вступить в ряды госпитальеров, чтобы сражаться против иноверцев, несмотря на то, что это исключит его из линии наследования». «Франциск, Франциск, ну ты чего? Ты тоже хочешь уйти?» «Он искусный махинатор, он амбициозный, он коварный, целомудренный обжор. Он четвертый в очереди наследования?» хм... Ну понятно, он типа не хочет ждать. Ну ладно, что ж, что ж теперь-то? Благословляю тебя». Не, но это хорошо, что у нас есть такие люди, которые хотят уходить куда-то в священные ордена. Все, отправляю тебя. Может, он тоже добьется там каких-нибудь успехов. Там, кстати, дела у Николы. Оу, папа Сильвестр IV пришел к власти. Потому что папа Иоанн умер. Умер от сильного стресса. Блин, теперь у нас больше нету нашего друга папы. С папой Сильвестром я так и не успел подружиться, но в принципе... А, у нас с ним до сих пор еще идет налаживание отношений, потому что я до того, как он стал папой, с ним начал налаживать отношения. Никогда не представлял себе, что буду оплакивать смерть близкого друга. Но вот это случилось. Иоанн, мне так тебя не хватает. Твоего звонкого смеха, мудрого совета. Будто я навсегда потерял важную часть себя самого, да... Давайте выпьем за него. Кто же нам теперь-то будет давать бесплатные претензии? Ugh. Я уже сильно перебрал с выпивкой, когда такой же пьяный человек сел со мной за столик. Это был епископ Миллер. Иоанн и он были близкими друзьями. Мы выпили вместе и почтили его память. А вдруг он тоже станет папой римским когда-нибудь? Хм... Mm? Думаю, мы тоже подружимся. Давайте, мне сейчас нужны друзья хорошие. Моя жена Ливия в последнее время совсем запустила себя. Некогда изящная и хрупкая женщина постепенно превратилась в неуклюжую, прожорливую толстуху, которую волнует лишь очередной званый пир. Вежливо намекну я, что пора подумать о своей фигуре. Пускай она услышит от нас вежливое объяснение о том, что опасно для здоровья так много есть. Да, и на, и, на нее это хорошо повлияло. Я с облегчением увидел, что мои слова не остались без внимания. Ливия поблагодарила меня за заботу и пообещала, что сядет на диету. Молодец. Почему-то епископ Адам ушел из заговора. Наверное, он умер. Гильон, мой знакомый и коллега по Ордену Герметистов, выступил с идеей ритуала, который может призвать божественную сущность. Перспектива просить духа знаний напрямую довольно заманчива. Опять божественная сущность? но ну, давайте. Ингредиент пожертвуем, а раздвоенные копыта отдадим, может быть поможет. Кстати, сколько у нас осталось этих ингредиентов? Нисколько. У меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать. Несколько лун назад я завладел старинным письмом. Нет, нет, не хочу, не хочу это таки. Хотя, герметический текст найти, это же просто потратить деньги, сейчас у нас с деньгами все нормально, поэтому давайте примем. В письме упоминается три утерянных текста, том в местной антикварной лавке, свиток спрятан в Задарской церкви и табличка в руинах древней хомской библиотеки в Сельджукских землях. Чем дальше мы отправимся, тем больше секретов сможем раскрыть. Давай потратим самое большое количество денег, которое можно, и у нас есть 66% шанс, что мы Найдем И 34% считают, что провалим задание. Ну давайте. В принципе, деньги не проблема. Призыв сущности. Поведай, поведай, знаешь мне о чем? Э -э Самые темные секреты этого мира хочу знать. Божественная сущность дала мне много, множество указаний, при помощи которых я смогу раскрыть чужие секреты. Ушло немало времени, чтобы облечь их в слова и систематизировать, но мне удалось не терпится применить их на практике. Я полностью доверяю божественным... Интрига плюс один, замечательно, отлично. Сколько теперь у нас сила заговора? 128 процентов. Ну, хотелось бы еще побольше. Виктория III нуждается в выборе образования. Давайте Смирение. Потому что ждать, когда выйдет Виктория III, это нужно Смирение. Крестьяне готовятся к посеву, и ваш капитал, капеллан предлагает вынести священную реликвию, чтобы осветить поля, уверяя, что это способствует обильному урожаю. Давайте, давайте, давайте. Кстати говоря. Католичество может еще один поход объявить. Я бы на месте Папы Римского уже давно бы объявил новый священный поход. Но почему-то он этого не делает. Почему? Возможно, Папа Четвертый Сильвестр стал относиться бы ко мне лучше, если бы я отправил ему подарок в знак своей дружбы и уважения. Я пошлю ему бесценное произведение искусства. И желательно, чтобы это произведение как-то напомнило а, Папе Римскому о крестовых походах. Как-то вдохновила его и чтобы он наконец объявил новый крестовый поход кажется я потратил все эти деньги не напрасно папа сильвестр был взволнован моим подарками сказал что поражен столь щедрым жестом я действительно произвел на него хорошее впечатление приятно это знать приятно это знать так в нашем доме нужно построить еще что-нибудь давайте построим пруд давайте построим Отличная мысль. Наша экспедиция в чужие земли столкнулась с определенными трудностями. Блин, не повезло. Но в конце концов мы благополучно добрались до хомских руин. После двух недель раскопок, слуги нашли вход в скрытую подземную камеру, посвященную Доната, и я, предвкушая найти нечто удивительное, вместе вошли в нее. Это что, иероглифы? То есть, а, нет, все-таки по... нам повезло, и мы успешно выполнили задание найти герметический текст. Отлично. Нам совсем чуть-чуть осталось до Магуса. Мы уже являемся наследником а, Гильома. После того, как он умрет, мы станем лидером сообщества герметист. Гильем уже 51 год, он одноногий, он одноглазый. Почему-то у него всего по одному сохранилось только. Эх, бедняга Гильем. Оказывается, Гильем уже не самый лучший из наших, не самый образованный из наших людей. Вот есть Назарена, который пришел к нам благодаря нашей родословной можно его назначить капеланом ну блин это так грустно гильем столько лет э, столько лет служил нам и теперь мы просто берем отправляем его на пенсию так печально этого назарена тоже можно назначить придворным лекарем ну прости гильем прости вот был бы ты известным лекарем то может быть бы ты еще и остался но грустно мне с ним прощаться блин как хорошо что у нас есть очень много таких благочестивых и умных людей при дворе, благодаря нашей родословной, что мы можем их, например, назначать учителями. Так, Вита Капони нуждается в выборе типа образования. Он, кстати, он сильный. Это дает ему военные дипломатии. Давайте все-таки воспитаем его военный. Выживание пускай будет. Так, и у нас был построен лабиринт. Короче, в этой серии мы с вами строим домики. Больше мы ничего такого не делаем. Ну а почему, собственно, и нет. Иногда и домики нужно строить. Правильно. Правильно. Патриция Никита Куртезий. Кто? Кто Никита Куртезий? Это откуда вообще? Грек. Рагуза. Вот это да. Пытается узурпировать мой титул. Его канцлер Геннадий Куртезий, якобы путешествующий по области Захумле, пытается найти копии документов сторонников. Сделайте так, чтобы он исчез, конечно же. Сегодня на рыночной площади я увидел, как попрошайка взял свою миску полную монет и направился прямиком в ближайший кабак, чтобы напиться. Может, человечество недостойно любви? Эх, так. Либо мы лишь получаем черту в стрессе, либо мы лишаемся черты щедрой. Ну, блин, жалко Жалко лишаться этой хорошей черты. Ладно, хорошо. О, вот еще один э, очень образованный человек прибудет к нам к двору. Конечно, добро пожаловать. Убийцы преуспели, канцлер, который бродил по округу и причинял беспокойство, пытаясь воприковать претензии на мой титул, больше никого не потревожит. И никаких следов, указывающих на, мо на мою причастность к этому. Превосходно. Кстати, а можем ли мы заказать какие-нибудь интересные, любопытные вещи? Вот, нанять ремесленника. Я хочу. Мне нужно оружие. Да, мне нужно оружие и мне нужны доспехи. У меня нет ни того, ни другого. Давайте смертельное оружие сначала. Патриции Доминик Морозини покинул этот мир. Он погиб в темнице у нас. И кто теперь? А, Патриций Морозини. Карла Морозини. Ну, рано или поздно он совершит какое-нибудь тоже непристойное деяние. Какую-нибудь пакость. И мы снова будем иметь право, чтобы его арестовать. Так, Сим, Капони и Фредерико фон Нуейбург могут... Заключить брак. Отлично. Я согласен. Давайте. Добыть ингредиенты. Давайте добудем. Будем собирать травы. Мой маршал радольфа Дело Герардеско рассказал мне о выдающемся мастере оружейники, проживающем в округе Равге. Он посоветовал пригласить этого человека к двору, чтобы посмотреть на его работы. Прекрасная идея, прекрасная идея. Хм. Что мы можем выбрать? Меч. Копье, или топор, или булава. Да, меч, пускай будет меч. Меч свой у нас должен быть. Меч наивысшего качества, естественно. Пусть мы немного побудем в минусе. но ну, это всего лишь пару месяцев займет. Обломки корабля, потерянного сотни лет сотни лет назад, были обнаружили кораблем, кораблем Капони в Венецианском порту. Ныряльщикам на службе вашей семьи удалось обнаружить маленький сундук с золотыми слитками. Ого! Тем более нам так быстро вернулись наши деньги. Кстати, сколько лет мы уже играем? 78 лет. Вечером я заглянул в кузницу и надеялся увидеть, как мастер Рицарда работает над моим заказом. Но вместо этого обнаружил, как мой придворный Арман, крепко ухватившись за край стола, подставляет свой голый зад под его... Что? Во-первых, откуда ты у нас взялся? Наверное, я пригласил тебя как полководца самого лучшего. Не мог бы ты заняться делом, слушай Не мог бы ты заняться делом, пожалуйста Не надо этим заниматься Ну как бы понятно, что это их личное дело Но не в, в таком же месте Тебе хорошо известно, что мы всегда нуждаемся в новых ингредиентах Да, давайте примем задание сбор ингредиентов Короче, так получается, что мы а, почти всю серию с вами а, Занимаемся такими рутинными делами Строим домики Ловим дичь, собираем травы Пишем трактаты Собираем ин ингредиенты Вой Войной мы не занимаемся Потому что у нас заговор до сих пор не сработал Хотя тут уже 129% Почему бы ему просто не взять И сработать прямо сейчас Сегодня мастер Рицардо Наконец закончил меч Он принес мне большую прочную коробку Мои руки слегка дрожали от волнения Когда я открыл ее Меч добавится в нашу сокровищницу Меч. У нас есть меч. Так, какое качество? Дайте посмотреть. Непревзойденный венецианский двуручный меч. А, как прекрасно. Кстати, можете предлагать имена для этого меча. Итак, и мы можем избрать новый путь. Давайте выберем соблазнение. И у нас родился сын. Точнее, не у нас, а у Донаты и филичаты. Давайте-ка сейчас я посмотрю имена, которые мне предложили, и у меня выпадает имя Микеле. О -о, -о, -о, о, о, это имя, кстати, очень давно уже предлагали, знаете, в самых первых сериях, когда у нас был такой полководец Микели, и у него были, ну, не знаю, <сёдит> у него были, наверное, самые худшие черты характера, он был и гневный, и чем, чем он только не был. И теперь, видимо, в честь него решили назвать одного из этих, из наших детей. Ну хорошо, пускай будет Микеле. Что? У нас Доната стал покровителем выдры, которая приносит удачу в государственных делах. сак йо Что это значит? Впервые такое вижу. Мой придворный лекарь Назарена предлагает купить новые хирургические инструменты. Да с радостью. Знаете, можно будет как-нибудь построить здесь свое поселение свой город, чтобы э, в случае чего мы смогли бы э, оставить за собой эту провинцию. Патриция Якопа умер в темнице, и теперь... Нет, Патриция Энню Контарини умер в темнице, и теперь у нас Патриция Якопа пришел к власти. И он, смотрите-ка, у него подсчет какой высокий. Ты слышишь, ты лучше не надо так делать. Мой придворный лекарь Назарена поблагодарил меня за новые хирургические инструменты. Говорит, они существенно улучшат качество медицинских процедур. И настолько хороши, что ему не терпится опробовать их в деле. Надеюсь, что все же до этого не дойдет. Мы получаем плюс 2 к образованности. Супер классно. И Конторини еще хочет в совет. Иначе он злится за это. Пускай злится. Он, э, он против нас какой-нибудь заговор сплетет, мы его арестуем. Я заметил, как моя жена Ливия смотрит на одного из придворных, как она восхваляет его благочестие, и не удивился, когда она подошла ко мне, чтобы сказать, что капеллан самая подходящая должность для ее друга. Но Назарена Малатеста хорошо справляется, и многие не одобряют, если я пойду, не одобрят, если я пойду у нее на поводу. Кого ты предлагаешь? Кого ты предлагаешь? А, она хочет, чтобы Сим стал нашим капелланом? Да пожалуйста. Я за, и у меня построилось подземелье. Короче, всю серию мы с вами строим домики. Петр Тепромирович получил новый артефакт булава. Да блин, когда ж ты уже умрешь, чтобы тебя этой булавы убили? Сколько можно уже? Уже 5 лет мы против тебя заговор плетем, даже больше. Но ты до сих пор так и не умерла и заговор не сработал. Почему пять лет прошло, и заговор не срабатывает? Посвященный Доната добился больших успехов, его обучение подошло к концу. Он уже достаточно хорошо разбирается в алхимии, астрологии и теургии, чтобы по праву называться ученым-герметистом. В качестве прощального подарка я вручил ему том, содержащий некоторые из моих самых охраняемых секретов. Трудно было не заметить слезы на его глазах. Должен признаться, они глубоко меня тронули. Мой племянник Доната больше не ученик. Он больше не ученик. Мы получаем 2 к образованности и 300 к тайным знаниям. Ого. То есть он правда больше не ученик? А что же тогда дальше? Кто тогда станет нашим учеником? Должен быть кто-то из нашей семьи обязательно. Вот Сим, например. Вы просто смотрите, Элган... У нас следует раньше, а Сим я бы не хотел, чтобы он состоял в герметистах. Я бы хотел, чтобы он стал бенедиктинцем. Поэтому давайте Иогана обучим. Вот, отлично. И можно поднять ранг в сообществе. Вау, мы станем магусом. Замечательно. Так, и один ребенок нуждается в выборе типа образования. Клементина. Клементина. Давайте долг. Так, уважаемый ной! Мы посвящаем тебя в новый ранг общества герметистов. Я стал магусом. Круто? Замечательно. Я это заслужил. И теперь я могу выбрать герметическое искусство и написать магнум-опус. У нас до сих пор не активировалась это астрология. Почему мы ее до сих пор не активировали? Э? Вот все. Мы теперь мы активировали астрологию, то есть мы достигли того уровня, когда смогли бы разгадать э, то, что зашифровал там Асторры. Ну что ж, теперь мы получаем еще плюс один образованности, плюс один к интриге. Супер классно. Что ж, мы теперь можем еще выбрать герметическое искусство. Только нам нужны тайные знания. Хорошо, мы подождем. Но это, наверное, уже будет в следующей серии. Кстати, уже истекает срок перемирия, 52 дня осталось до того, как перемирие истечет, и мы уже сможем объявить ей войну. В следующей серии, как раз таки, когда в игре будет 8 марта 1145 года, мы на нее нападем и завоюем Хорватию. Ну а пока что. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Я, наверное, прямо сейчас сяду записывать следующую серию, потому что мне прям не терпится посмотреть, что же будет дальше. И серия, получается, выйдет чуть пораньше. Так что все. Всем до встречи, всем пока.